Айо, Фофан, ссори меня за долгое отсутствие на ютубе. Я забил что, сейчас буду устанавливать контент. Полетели. Приятного аппетита, кто кушает. А, да, кстати, переходи в мой инстаграм, ведь там каждый день я выкладываю истории, публикации, ссылка прям там. Так, друг, хочу сказать, что я играю на Arizona RP Yuma, айпи в описании. И при регистрации Вадим Мойник, Дмисс И его ты видишь на своем экране. Пацаки, хей, сегодня расскажу про меня и сам. Вот перейдемся в те времена, когда мы только начинали играть сам. Например, я начал в 2013 году Сразу же, как купил комп, я скачал Гетаху, ведь она была и есть самой популярной игрой. И я даже не знал, как водить читы, и не знал, что есть мисяки и тому подобное. Так вот, у меня не было на то времени ни интернета, ни сампа. Следовательно, я не знал весь кайф. И как-то раз я начинал интересоваться у друзей, узнавать в интернете, как подключил его, что такое Сам, Вроде прикольная игрушка, а вроде нет, много багов и тому подобное. Но я смирился и начал любить нашу любимую игру. Короче говоря, я и сам встали, друзья. Спасибо за просмотр. Сори за короткий видос. Не забывай про мой инстаграм. Послезавтра новый контент. Надеюсь, зайдет вам. Удачи, пока, бандит.